Бальные танцы – это настоящее искусство, однако в то же самое время это еще и спорт. Спортивные бальные танцы признаны официальным видом спорта, так что танцоры являются не только артистами, но и спортсменами одновременно. И у деток, которые занимаются ими, развиваются не только творческие способности и артистизм, но и ловкость и выносливость. Первыми на паркет вышли самые юные участники конкурса. Ребятам всего по 8 лет, но им уже есть что показать жюри. Классический вальс или энергичная самбо. Ребята постарались исполнить танцевальные номера не только без технических ошибок, но и показали эмоциональность каждого исполнения, что тоже немаловажно. Ведь судьи особенно обращают внимание на гармоничность пары. Бальные танцы – захватывающее зрелище. Гибкость, пластичность, грациозность партнеров вызывают искреннее восхищение. А ведь все звезды бальных танцев начинали свой путь на вершину успеха именно в юном возрасте. Чтобы достичь высоких результатов в этом красивом виде спорта, требуется немало терпения. А для его развития в нашем городе – поддержка. Приехали участники из разных регионов, в том числе России и Тверской области, Несмотря на погоду, на такие сложные условия, мы собрали довольно-таки большой турнир, который проходит на высочайшем уровне. Организаторы турнира я, Сергей Валевной, и Александр Федорович Акимов. Танцевально-спортивный клуб Современник. Конечно, бы этот турнир не состоялся без поддержки Конаковского района, администрации Конаковского района, администрации города Конакова для многих предпринимателей. И, конечно же, наша соревнование состоялось бы без генерального спонсора Кобзевой Анжелики Ивановны. Она нам помогла не только материально, но и по-человечески, многие вещи в организационных моментах помогла. Кроме того, в бальных танцах, как и в любом другом виде спорта, очень велик дух соперничества. Именно поэтому он играет достаточно серьезную роль в формировании характера ребенка. Учит его быть целеустремленным и трудолюбивым, ставить цели и добиваться их. Одним словом, помогает ребенку вырасти целеустремленной и сильной личностью. Как я уже говорил, наш вид, вид спорта очень интересный, и, проходит, и соревнования проходят тоже довольно-таки в интересном формате. В турнир могут приехать по разным причинам разное количество паров. следующий тур попадает сильнейшие половины сильнейших из того состава, который был заявлен и который принял участие в турнире. И так далее. Доходит дело до финала, где уже э, участники получают какие-то места. То есть первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Соответственно, места ставит каждый судья за каждый танец. В итоге это выходит в какое-то итоговое место. Вот в таком формате приход проходит наше соревнование. Соревнования длились целый день. По окончанию лучшие пары были награждены памятными призами и дипломами. А победителям, занявшим почетные места, подарили специальные подарки от спонсоров.